Mm. <music>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 В нашей мастерской мы делаем компаса, которая известна есть на На данный момент курс «Фабрика. Дети» реализуется в Казани, Набережных Челнах и Нижнекамске. Диана Шилова, Владимир Нелюбин, Универньюз.